Здравствуйте! С вами магазин Инструмент центр. Сегодня у нас в видеообзоре автокомпрессор Solar Модель AR-202 с функцией автостоп. В этом видео мы покажем характеристики, покажем визуально компрессор, как всегда. В работе мы его, конечно, подключать не будем. Такое видео более ознакомительное. Начнем с характеристик, которые указывает производитель. Вот упаковочная коробка компрессора. Так, здесь у нас напряжение 12 вольт. Работает компрессор от прикуривателя. Максимальный ток потребления 14 ампер. Мощность 170 Вт. Время непрерывной работы компрессора 20 минут. Максимальное давление 10 бар. Ну и выгодное, сказать, выгодное отличие от других компрессоров. Это здесь он выдает 37 литров в минуту вместо 35. Длина кабеля питания 3 метра. Длина шланга 1 метр. Вес компрессора 1,8 килограмм. Вот это вот упаковочная коробка. Кстати, здесь видите гарантия на данный компрессор идет 2 года. Что еще? Функция автостоп есть в компрессоре, надежная сумка указана и предохранитель в штекере прикуривателя данный компрессор снабжен предохранителем производитель Solar это как указывается на упаковке Шотландия то есть фирма шотландская Solar так, сам компрессор компрессор поставляется в сумке кстати, сумка очень плотная. Запирание в пластиковый карабин. Сзади здесь липучка, для того, чтобы можно было закрепить его в багажнике, чтобы сумка у вас не летала по всему багажнику. Компрессор. Сумка вот... Здесь мягкая подкладка еще идет. Сумка... Очень качественная комплектация. Так, что идет у нас по комплектации? Инструкция с гарантийным талоном. Инструкция довольно обширная. Так, идут переходники под накачку мечей, лодок запасной предохранитель в комплекте и 4 переходника. Так, по компрессору. Начнем с материалов, из которых он изготовлен. Корпус практически весь из металла. Здесь у нас металл, здесь металл. Единственное, пластик использован здесь накладка, где включение и выключение идет. И сам манометр, корпус пластиковый. Функция отостоп. Можете выставить давление, необходимое вам. И когда компрессор достигнет этой отметки, он сам отключится. Шланг. Очень мягкий. Здесь у нас карабинчик закручивается на колесо. Вот такой идет. Это рифленый, очень удобно. Шнур. Питание от прикуривателя. Внутри у нас здесь расположен предохранитель. Ножки. Ножки из резины. Вот резиновые такие. Здесь разборное, как вы видите. Можно открутить, обслужить компрессор, смазать. Гарантия на компрессор и Solar, вне зависимости от модели. Или это AR202 или AR201. Два года. Наш магазин, интернет-магазин рекомендует данный компрессор к покупке, так как он имеет положительные отзывы и, можно сказать, отличное качество. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал и получайте скидки в нашем интернет-магазине.